меня суток, дорогие друзья. Меня зовут Дэн, это канал а мы с вами начинаем играть в "Бенди the Инк Машин. У нас тут, короче, нужно что-то бегать искать. Я нихера еще не понял. Но играть типа, картонная, и это вроде как хоррор. И нам нужно что-то искать, какие-то объекты. Что искать? Блять, ничего не понимаю, ничего не знаю. Как взаимодействовать? Я так понимаю, это Бенди? Или Бенди это я? Ага. А, объект взаимодействия подсвечивается. Хорошо, это довольно-таки удобно. Joy и Drew Studio. То есть мы типа что-то тут... Ага, ключа нету. Dreams come true. Обыщите, мастерскую было задание ну, Нарисовано, прикольно Where's your step. Ох, нихуя Ага <зывы> Надо поставить вот раз. И, наверное, здесь еще один. Ага. Здесь два. Старый друг. Посмотри, что мы нашли. Старый друг, он сказал. Это что охуенная огроменная мясорубка? Турн он за инк машин. То есть мне нужно к ней идти. Хорошо. Я спрыгнуть смогу туда? Так, значит мне нужно теперь искать обходные пути, чтобы туда спуститься. А, то есть стойте, Турн, надо даже запустить ее как-то. Ага, и дверь открылась. А есть какая-то карта? Да нихуя тут нету. А? а, нельзя прочитать. Только если стоять. Ладно, давайте пробежимся, глянем. Ну бери зак. Блять, открылась, сука. Я не знаю, что это. Ну что ты взял? Вы посмотрите, какой маленький, симпатичный человечек. Так. Думаю, сюда нам только предстоит прибежать. Сюда мне только предстоит прибежать, и я не понимаю немного... Хорошо, мы пойдем в открытую дверь. Правильно? Дверь открыта. Супер. Я не понимаю, нахрена мне эти банки. Я их возьму. Возможно, они мне пригодятся. Блять, он стоит такой страшный, на самом деле. Ну, вроде не страшный. Но мне кажется, это будет разъеб. Он смотрит на меня. Блять, сука дурная. Ой, еба! Oh это же этот. В Диснее, блять, как его звали? Хади Вади. Блять, как его звали, это его... А, это Борис Волк. Но Он похож на эту собаку из Диснея. А, не... Там был собака, блять. Гуфи, вот, гуфи, блять. Гуфи, гуфи, гуфи, гуфи. Вот он, вылитый гуфи. Низкое давление. А, мне пишут на русском? Подожди. Может здесь есть русский? О, есть русский. А что так коряво написано? Низкое давление. А, значит мне сюда нужно принести игрушки, мелодии, ключи, гаечные ключи. Ну, окей, бля, погнали. Блять, сука, ты что здесь делаешь? Его никто не вложил, он телепортировался отсюда, наверное, сюда. А нет. О, можно забрать банку с медом. О, дверь открыта. <звы> Какие у них... Песенки, это что, Баруха и Бать? Не хочу знать, что там. А это так должно быть или это можно взять? Нет, брать нельзя. Ага. Давай еще раз. Сейчас надрачимся. Ну, неплохой результат. А все можно еще? Ладно. Все. Банку бери. А, все эти банки можно забирать. А зачем они нужны? Ладно. Always on time. Back to the old Понял. Что произошло? Нихуяшечки. Стоп. Я сюда заходил? Я сюда заходил. Ну, это та комната, которая открылась. А у меня есть инвентарь какой-то? Мне дали здание мастерскую исследовать. Что мне тут делать? Ладненько. Марме ладненько. А -а -а -а. Я понял. Дядя, я понял. Мне нужно найти те предметы, которые я смогу установить. Сука, я готов обсираться, если честно. О, блядь! Стука, долбоеб! Ой, блядь! Ой, блядь! Нахуй хорошо, что у меня нет вебки, сейчас вы это не видели. Дебил. Стука, сердце заболело. Там кость лежит, типа это что? А что за За, за, за сатанизм? О, нихера. Здорово, отцы. То есть, получается, мне сейчас нужно найти 7, 6 предметов. Вот, дверь-то уже открыта. Прикол, да. Так, в этой комнате точно что-то должно быть? А, а я вообще знаю, что я ищу? Типа, ну вообще, что мне нужно? Или не знаю? Я слышу, как кто-то шепчет мне прямо в анус. Не шепчи. Вон оттуда. Или оттуда. Вот это жижа, короче. Бля, его накачивают этой жижей? Мне кажется, он начнет на меня охоту нахуй скоро. И мне просто будет пиздец. Сказал отец, здесь и дети побросали свои лошадь. Вот. У меня есть. Вот это. И вот это. Нет, стоп, игрушка у меня есть. Непонятно. Мне нужна книга, шестеренка, музыкальная штука и какая-то краска. Краска может здесь была? Нет? Воды. Шестеренку дай? Деда? Пошел я нахер. Возможно, я что-то пропустил здесь. Но, я же говорю... Опа, шестеренка. Мне такое интересно, откуда Кости? Откуда здесь Кости? Здесь что-то тоже должно быть. Мне нужно в дарт сыграть? Или нет? Музыка. А где взять музыку? Another day, another dollar? Another day, Опа, книжку нашел. Может, тут не надо в дартс играть? Надо во что-то другое попасть. Во развлекуху нашел. Пришел в дартс поиграть. Или это так? Ну все, симулятор дартса в горе. О, вообще идеально. Мне кажется, это идеальная была партия. Так, еще плюс два предмета. Ну тут почему-то написано, видите? Little Devil Darling. Типа мелодия нарисована и, типа, что надо сделать. Вот тебе и музыка. О! О! О! О! Да! Да! Да! Да! Давай! Погнали нахуй! Погнали нахуй. Да? Ты чувствуешь это, детка? Вот это музыка. Вот это музыка. Там выход. Мне же выход не нужен. Я еще в той части мастерства не был. Вот тут. Эй, это моя старая мой старый стол, сколько времени я потратил за этим столом? А, типа я здесь работал? Прикольно. Надо краску найти. Like это что, блядь, там происходит? Техно дискотека, блядь, у вас там или что? Осталось okay, только теперь донести это все, блядь. А что с нашим заводом случилось? Типа, что за хуйня? Так, нам сюда и направо. Если ты меня сейчас испугаешь, я тебя втащу. О! Поставим приборы. Теперь мне просто надо как-то заставить чернила чистить. Где-то должно быть выключатель, потом я смогу восстановить подачу чернил. Где мне этот переключатель, блядь, надо найти. А, это чернила. Херась. Ну все, сейчас начнется новая. Давай здесь попросим. Двери еще от... закрытые были. Ой, задри, стоит. Пиздишонок. Двери открыли, блядь. Стука, я за тебя высадился. Блять, иди ты нахуй, Бенни. Бенни, Бенди, блядь. Дурик. А я и видел, что ты делаешь. Хули Блять. Во. Ой ебать. Моемся, мы моемся. Моемся мы, моемся. Моемся мы, моемся. Моемся мы, моемся. Опал молив, мой, нежный гель. Ну, это чернила типа, да? А можно как-то залатать эту дырку? Ты меня больше не пугай. то я обижусь. Включить чернильную машину. происходит часто куда вы этого гуфи там не будет не есть аниматроник херов блять готова и бать происходит Теперь нужно вернуться туда. Игра начинает э, новыми этими красками. Оп. О, а, блядь! пт твою бать, беги нахуй! Что за монстр, блядь, чернильный нахуй! Блять. ⁇ баный в рот. Вот это я пришел, блять. Кажется, что-то находится внутри стен, но в некоторых местах я клянусь, что эти богом забытые чернила рассеиваются до коленей. Кто бы мог подумать, что эти вшивые трубы могут выдержать такого рода напряжения, либо кто-то знает что-то о давлении, чего не знаю я, либо кто-то этот идиот. Могу поспорить, что я больше не буду делать никаких ремонтных работ для мистера Джоуи какого-то. А что-то мы как-то низко провалились. заеби можно нахуй выйти отсюда минимум потому что нихуя не видно то есть получается эта малютка бензи это была самая маленькая из моих проблем да ебать я глаза закрыл если что езду даровано Расчистить новый путь. Закреатор uh, Лайт Ебать. Ну все. Вы, дядя, блять, не в ту дверь зашли. Сейчас начнется, на шутор, блять. Я теперь не боюсь вас, уебанов. Вы что, нахуй вы мне дали топор, блять? Сюда, блять. Файтер. Сука, блядь, пищу нахуй. А вот это переглючило нихуя себе. Вот это меня накрыло конкретно. Станинские круги какие-то. Думаю, все, что сейчас, это поторопиться, Моя и ]早ок. надо выбраться отсюда. Я могу херачить теперь с найти выход. Блять, но русский перевод это пиздец. Это пиздец. Че, давайте будем так. По маленьким главам проходить, чтобы было интересно, было весело. Э, что хочу сказать. Понравилось вам видео.